Не надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя. <звы> а? <звы> Похоже, эти царапины... Я не могу их поглотить. Должно быть, они не из чакры. Это в основном материализованная чакра, но... Он замешивает туда железо и своей крови, чтобы придать им форму. Чего уже достаточно, чтобы они считались физической материей. И карма не могла бы их поглотить. Так что будь начеко. Что важнее, какого черта с тобой происходит? Куда подевался Мамашики? Не знаю, может это из-за таблеток? Может и нет. Но такого раньше не случалось. Значит, это ненадежно. Черт! смотри, не потеряй контроль. Беспокоиться будем потом, а сейчас? Давай завалим его. Это решит все наши проблемы, разве нет? Хм. Каким бы ни был эффект таблеток Амада, они не избавят тебя от мамашики по-настоящему. Ты все еще о Цуцуки. Отныне и навсегда. Откуда он знает о таблетках? Не то чтобы мне было дело. Баруто, ты или мамашики? Покуда ты годишься на роль жертвы десятихвостому для прорашивания древа? А с этим все в порядке. Качество вопросов не вызывает. Ты будешь первоклассной жертвой. Нет, спасибо. Мой ответ не изменится. Вопрос отныне заключается не в том, станешь ли ты Оцуцуки, а когда ты им станешь. Я вернусь за тобой, как только ты созреешь. А до тех пор... Я с тобой попрошаюсь. Было весело, Баруто Узумаки. До скорой встречи Эй, стоять. Пойдем кваки, она ждет.